Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. 20 января 2018 года в Аргентине сильные дожди вызвали наводнения. В городе Кориентес, который расположен на северо-востоке страны, затоплены улицы и дома. В городе Сайенс-Пенье только за сутки выпало более 240 мм осадков. Каждый день на планете происходят катаклизмы врываясь в жизнь человека они нарушают ее привычный ход и здесь стоит остановиться и подумать для чего же нам дана эта жизнь в чем ее смысл пока в тебе теплится жизнь никогда не поздно познать себя отыскать в себе свое начало свой святой живительный родник души разберись в себе и ты поймешь кто ты есть на самом деле Анастасия новых, сенсей, Исконные шамбалы.